Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова будем с вами играть в Спайдермен. Смотрите, какой он прикольный. У нас черный костюм, но вы пройдите влево, чтобы открыть приложение. Приложение при, открыто. Так, что мы должны сделать здесь? Нас просто, да, видимо, как вы сказать, эта тренировка, да, такая, что вот можете открыть влево, смахнуть и откройте приложение. Тут есть что-то, что мне надо посмотреть. Кем грабеж вот есть? Ага. Пойдемте, предотвратим. Я так понимаю, это типа наша работа сейчас, да, это часть основной миссии сюжетная, она заключается в том, что мы должны сами. О, видели, чувак такой стоит, Наверное, в шоке был. Да, не просто в ахере. Короче, это наша задача сейчас. Мы просто, как бы, обычные будни, чекпука. Самый Самые обычные. Уиии, вот такой вот. Мы делаем... Ой, блин, страшно было сейчас. Почему такие огромные голуби, я вообще не понимаю этого? Кто работал с этими пропорциями? Посмотрите на них. Все гигантские. Прямо орлы. Ему бы не такие большие, зажравшиеся в Нью-Йорке. В принципе-то ну, в Америке очень не большие тараканы. Его! Это что за? Это что за такое? Э! Что творите? Вот сюда. Ну все, ребят, вы напросились, короче. Вы помню, меня на мосту пытались, да? Так вот я тебя сейчас здесь, на крыше. Финишну тебя, а, он не сдох, он сейчас умрет Все, эти просто упали, они упали с дома, все, я тебя тоже скину, пожалуй Вот, все, прощай, дружище ну, Роксон, что теперь? Получил, Роксон, твою мать Где наши враги, они упали Подожди, А, вон он, это тоже эту фигню сделали, да? Какой-то отстой. Не знаю, меня всегда это бесило. Что это такое? Что это детский сад? Что это за детский сад? Я не делал эту Путин, я ее не крепил. И кто тебя потом вообще заберет, непонятно. Ладно. Ладно, какой у нас план? У семьи Пина есть мастерская в центре. Раньше она всегда там работала. Возможно, и сейчас Опа. работает. Цель, цель моя Вы исчезла. И это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь, нужным. И держи в курсе. Ох, ты, ничего интересно стало вдруг Внезапно. А будет Путина так вот сгибаться? А, нет, он отпустил. Он сам ее отпускает в какой-то момент. Просто, получается, нельзя раскачиваться. Ну-ка, погоди. Можно раскачиваться. Но если я жму вперед. А, нет, хорошо. Наконец-то пробился. А, а... привет, Пит. Как у вас дела? Ладно, фиг с ним. С этими экспериментами. Пойдемте. Так что, что общем, Могу быть дома завтра вечером. Нет, не надо. Все нормально? Я выяснил, кто за этим стоит. Я их остановлю. Обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно! Хорошо! Спасибо! Удачи в изучении симкарейского! А -а -а. Зачем нужно семь разных названий туалета? Интересно, правда? Или это так прикалывается? это преступление! О, боже мой! Боже мой! А я как раз таки здесь рядом. Где-то преступление, где-то совершаемое. Показывай мне. Люди, у вас тут преступление над, над головами совершается. Какого фига вы не видите? Я все видел. Будь уверен. Кудь большой. Он одет как человек-паук. А нет, у него просто камаска. Так, давай, удар. Утер силы, все, улетел чувак. <с> а, ну все-таки вот он, да, к облакам иногда липнет. Черт, давайте вперед. You gonna die? You gonna die? <с> так его, <с> это против своего друга за меня такой типа, чтобы я его не бил. Я вернулся. Где ты? Сам О, хорошо, а то так прям отпрыгнул в последний момент. Есть! Преступление остановлено. Район от так, ну хорошо получилось. Мне понравилось. Было четенько. Враги оказались слабые. Это что, самолеты да, летают? Самолет летает и птицы. Ой, блин, в стенку, прямо... Прямо в стенку головой. Хорошо, что маска, она скрывает просто. Разбитый нос. Отсутствие зубов. Это что такое? Это что такое? Это прям рядом. А что это? это Может быть, это временные капсулы? Где? Вот здесь, да, что-то должно быть. Совершается преступление. Да, да достали вы меня. Погодите, что я должен здесь найти? Это тайник под подполья. А, тайник. А где капсула времени? Вот это капсула времени. Хорошо. Так, где же ты? Тайник. Получается, надо 51 метр вперед. Да? Так, и все... Прямо где-то здесь. Стоп. Вот он. По идее. Надо быть осторожней. О, с праздником, дружище. Спасибо. С праздником, все воплотно. Мне нравится. Да это не мешай мне. Ой, что происходит? А, надо паутиной. Нет? Простите, ради бога. Во! Ну давай показывай, что тут есть Тут ни хрена же нету Погодите Вот а -а -а. Вот, вот так Надо же замедлять время, да О, Джона Джеймсона Итак, что ты нашел? Детали какие-то нашел Прекрасно Какого фига? Ладно. Да в жопу их. Я ж наверняка могу просто, да, свалить отсюда. Да, я просто убежал. До свидания, друзья. Нафиг драться, когда можно просто слинять. Итак, нам осталось 100 метров. Пробраться туда незаметно, чтобы внимание, так ну-ка, боже сколько были тут давно никого не было. Что это? Что это за место такое вообще? Сколько техники стоит? Погодите, что это? Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был с густком энергии. Кто-то не выключил свет. М -м -м. Изучить, осмотреть назад. Попробуем. Вот это ее какой-то... Пропуск в Роксон на имя а, Элла Стерлинг. Ну на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. По-моему, нормально. Вот только волосы. Может, шапку надеть? Хорошо. А еще что? Они не выделяются, эти предметы, которые ну можно заюзать. Вся команда, которая создала Ноформ, no заболела? Стоп! Рик вел проект. Больше здесь ничего нельзя смотреть. И... Погодите, может быть... Нужно... А почему? Все? Все, мы все посмотрели. Ладненько. Что здесь есть еще? Кто-то не выключил свет. Найти улики. Опа! Эта стена мне нравится. Что за Это шприц? Это лекарство? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Сейчас на нас нападут, до да, Слишком тихо. Найти эм, улики, все еще задание. Здесь минимум полгода никого не было. Видимо, где-то есть другое убежище. Я не помню тут этой кладки. Помните, в этом, в Бэтмане, Архема Сайлом, мне очень нравилась эта система, где ты, как детектив, начинаешь улики искать. Очень прикольно. Так, мы все осмотрели, я не понимаю. Это все? Возможно, нам нужно ту стену просто позырить. Ладно, пойдемте. И здесь, он, к сожалению, ходит очень медленно. Ненавижу это. Почему всегда вот... Вот не, дали, не дают полной свободы. Вот хочется здесь бегать, в таких местах. Очень долго ходит. При том, что, видите, такая размашистая походка, а шаги просто никакие. Yeah. Нет. <coughs> хм. Так, а что еще туда? Стоп. Нет, это не то. Ну вот, а. -а, -а. И что с этим делать? Должен быть способ убрать кирпичи. Я так понимаю, он хочет от меня удара какого-то? Окей, вот, вот интересней. Вот я понимаю, убежище. Нет. Подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Получается, я в прошлом выпуске тупанул, ошибся, что я думал, что Праулер — это... это дядя будет. А Праулер — это вообще не это. <laughs> это даже не про них. Здесь умелец, и это она. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в форме. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя.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 Загрузилась. Телефон, что ли, накрылся. Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Так Рик умер же, получается. Они пытались закрыть проект разработки форма. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон, если получится. давай, давай, давай скорее делать ее невидимым, блин! Не получилось, не получилось. Так, чтобы включить камуфляж. А, все таки получилось. Ее неслабо, их Нельзя нападать, пока не Мы его найдем! А долго оно будет длиться-то? Он Настоящий человек -пауки... Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Па -па. Вот этот... Вот этот, кажется, безопасный, да? Или нет? Что-то я торможу. Вон теперь ту надо вынести будет сейчас. Аккуратненько. Есть. А это наша прям задача, да? Победить их? Да, их надо всех убить. Эй, Хулио, ты на связи? Прием. Кто-нибудь сходите туда. Посмотрю, что там. Мы с не справимся. Хорошо, давайте попробуем. Не знаю, нам нужно узнать, кто опасен, кто не опасен. Всех отметить. Просто труп валяется. Никому нет дела, люди просто ходят. Ты там важна, ты нам не Чем же варете так? Эй. Опа, и никто меня не видит. Пару ожидал, и никто меня не видит. Ой, сейчас перестанет работать. Просто упал, короче, не получилось. Ну, мой ты год! Со мной. Ты один. Тебе с нами не Смотри, куда он целится, Смотри, куда... он прям так четко целится такой. Блин, я почти прицелился. Сейчас попаду. Хорошо, пока... А, -а, а, безопасный вот Безопасный ты мой. Ладно, выходи и сражайся, подделка. Шейна, ты нашла данный рот? Шейна, гляньте, что с ней. Ой, какой-то далеко. Улетел, блин. Да-да, проверим. Аккуратненько сейчас вынесем. Это опасно, да? Прикольно было. Но опасно. Новые гости Ой, пфф, нифига мне половину снял. Хорошо целился. Лучше, чем его предшественник. Хорошо, давайте. Оп, скрылись. Да, пойдемте поближе. И сейчас этого сразу же. Ой. Ну все, их, в принципе, двое осталось. Мы. Сейчас быстренько. Их трое. Просто я его. Я его так вынес в этом воздухе. Так, что у вас? Как дела? Ну просто заткнись. А! Подзатыльник мне что ли? Все, это последний остался. Все хорош. Так, к тому компу. Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком? И почему она стала умельцем? Вот, есть координаты. Умелец тупое прозвище, по-моему, не очень прикольное. ему так у нас новый уровень. хорошо чего в да я понял зачем мне все это что-то случилось с ее братом что-то очень плохое Ой, рик работал в роксане был руководителем проекта нуформ ого и похоже нуформ его как-то отравил а саймон кригер везде кричит что он безопасен он врет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 Нифига себе. Что я делаю? Что, что это было сейчас, вопрос? Я поколдовал, и он упал. Джесси. Извини, Джесси, я не хотел, что не Охренеть, вы видели, сколько патронов только что в нее попало? А, жесть. Мы с кем? Мы выбираем, с кем мы будем сражаться, что ли? Против кого? Надо всех убить. Может, тебя тоже? Того как-то вот так, да, по области. Блин, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Короче, надо просто всех их избить у Ризони, я так понимаю, да? Перестань, перестань танк стрелять, перестань вот да я уже вмешался поэтому все что тут делать Ты нас не так хорошо это подох стой Избил, избил. Она жива. Ты еще жива? Сколько можно? Так, хорошо. Сколько еще осталось их? Не вижу. Вон далеке. Блин, аккуратней. Так, хорошо. Давай перестань. Что происходит со мной? Линия биошока была красная, когда я был сам по себе красный. Все, я снова перестрелку. Ура! Получается, что я не мог пользоваться биошоком, да? Это у меня получается дебаф. Прикольно сделали здесь погоду. Такое, знаете, стало все пасмурное. Небо затянулось. Аж энергии из меня высосалась. Я очень сильно реагирую на состояние погоды. Если... Низу солнца, мне прям вообще фигово. Кому также, ставьте лайк. Научные Здесь появился проект, ну, Телефон должен быть где-то здесь. Когда тупо, что они все строят знаю, все свои мега крутые лаборатории тайные прямо в городе, в центре города. Посмотрите, прям. Просто за обычной решеткой, где вот можно ходить и все видеть. Ладно. А что не могу прицелиться в окно? Когда Нужно его отключить. Как? в лабораторию. Нам, может быть, их надо отвлечь сначала. Я какой-нибудь сюда вот швырнусь. Такой, секунду, я вроде что-то слышал. Иди, иди. Пос послушай. Посмотри, что там есть. Вот так. Куда ты вылетел? Надо еще раз... Есть Ладно Мне надо попасть внутрь Так, Галадин Поглощение энергии повредило генератор Даже не верится Окей, идем внутрь Скорей, пока охранников мало Удержите L2, чтобы прицелиться, потом R1, чтобы остановить вращающийся... Ага. Есть. Типа, а что мне теперь делать надо? Стоп, а это что такое? О, я не шарю. Пойдемте. Вы хоть пробовали вот так вот ползать? Пипец как тяжело, очень требует большой нагрузки с физической. С Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Так, Никуда. в какую сторону? А, да, типа очереди. Сюда, потом сюда. А, нет, тут же есть указания. Вот они для чего. По-моему, желтый, да, значит, что мы идем куда надо сейчас. Мне кажется, почему-то я правильно выбрал. Мне кажется, надо прямо вот сюда идти. Это предчувствие. Они бы не стали делать такую большую локацию... Если бы это сюда не нужно было. Как я угадал, а? По трекеру телефон намного ниже уровня земли. L2, чтобы светиться с потолка. И опускаемся вниз, окей. Okay. Паломки. Если там подполье, убейте их. Если под... Возможный нарушитель, прием. Я их задел случайно. Куда? Куда? Куда? Так, куда? За... Да чё? куда? Да блин, уродская фигня. Она не, не зумилась, не целилась. Так, ну, включай, включай, включай, включай, включай. Да, так. блин. Всё, я пропал, я пропал как с таким сражаться? <звук> кажется, Помните, у него Так, это опасен? Ты опасен? Он опасен был Так, что же делать? Мне кажется, просто их надо бить и все Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Музыка очень напряженная. А экшен-то какой. Все. Они меня потеряли. Он не решился зайти за угол пос посмотреть чуть-чуть. Но -чуть. Он все еще подозревает чуть-чуть. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Ты Нет? Внимание, я что-то слышал. Давай, давай. -паука Ой, он заметил меня, нет. Не ну ладно, отдай свою пушку. Стреляю. Да что это за говно? Я жал прыгать, он не стал прыгать. поиски, он где-то поблизости. Можно убить его сзади. Как-то хреново получилось Посорваться с ними Очень нединамично Так, он еще жив окей. Все? Ну все, нет Наконец-то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 Как-то он легко это принял. Внезапно дядя Арон стал другим человеком для него. Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись, пора пробовать управлять. Так, все, у нас тут куч куча стелса будет. Что Я не очень люблю стелс. Опять электричество шалит? Нет, это было Надо, в Надо всех их отметить. Уничтожил станцию. Могло не только тот район задеть. Хорошо. R1, чтобы вызвать меню гаджетов. Проявляемая мина. Чтобы подвесить, подсветить предохранители, Удерж, удерживайте L2, чтобы прицелиться в щиток с предохранителем. Это щиток И с предохранителем, да? Шагу. И чтобы поставить управляемый мину, нажмите R1. Опа. Типа я жму L3. У взрывается, да? да? Телефон. Я следил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже Пидите, всего ребят. под землей находится Пидите. бункер реактора Значит мне надо вниз Этот чувак, его ничего не удивляет Видимо, да, все что происходит Когда Ладно будет готова, так. так, что у нас там У нас один всего остался А че я его не могу просто выкинуть Из этого мира Что-то я торможу в этой комнате должна быть вентиляция. Идет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Вентиляцию вижу. <свист> а вот этот чел, да? Ага. Эй, где на форум, что я просил? А, мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И?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 Серебрый, злой Расход чувак. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажу спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Кому не нравится, ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Окей, okay, значит нам нужно опять, да, делать то же самое. гоу Го-го-го-го. Все втроем... Во, сейчас втроем зайдут. Сейчас сразу их вынесем. Пожалуйста. Не, О, получилось третьего задеть. Ладненько. Внимание, возможно мы не одни. Куда тебя? Вот туда. Внимание, я что-то слышал. отошел, урод. Код синий. Здесь Человек -паук. Принято. Начинаем поезд. Это все, да? Больше здесь никого же нету. Безопасно. Не повезло тебе. Хорошо получилось сейчас. Отлично. Да. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Какой где? Ага, вижу. Погоди. В городе есть другие лаборатории. Каждый Мне мастер... интересно, в чем Зону будет сюжетный поворот здесь, поскольку. -за Это нужно прекратить. Ну уже понятно, кто злодей, кто с кем борется. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся.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 Давайте, ребят, все, троем идем. Нет? По-моему, вот это безопасный. Непонятно. Сейчас. На этом ярусе все, я всех вынес, кроме вот этого. Который, кажется, очень безопасен. Очень тихо, блин, было. Общая тревога. У нас здесь дело лежит. Аккуратно, стейлс. Стейлс. Стоп. Кажется, там движение. Черт, не успел его. Не успел его тихо убить. Но как мимо. <связь> как обидно и мимо. Эй, ганки. Позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да! Ха, спасибо. Вообще-то, мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага, оказалось, что он еще и бродяга. Долгая история. Чего? Тот самый бродяг? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор! Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак! Прям Знаю. Мне пора гонки. потом расскажу. Еще Окей Мы немножко просрали наш стелс но бывает такое Давайте посмотрим, есть ли у нас тут Какие-нибудь места, куда мы можем Крепануть Пока не вижу Вон А, а чё не? У меня закончились. А -а -а -а. Безопасно кажется. Тут <связывается> <Черт> тебя дери! <связывается> <связывается> вот так, Другой вот. Можно сделать нокаут сверху, но это опасно. А можно просто выстрелить О, вот этой штучкой. Идите, и идите, друзья мои, идите. Да, Дима, Опа, смерть. Опа, еще смерть. Не тормози. Хочу вырубить камеру и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежала. Повреди проводку над вентилятором, он вырубится. Спасибо. Надо просто тупо вниз, да, сейчас? Нужно как-то отключить вентилятор. А где? А, -а, а Ну мы знаем, как это делается. Так, одна готова. Зачем мне так роже дело? Как будто бы я сам должен сильно тянуть. А не должен. Окей, все, забираем. Есть! А чего так просто не поднял? Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Прикольно, если в людей однажды встроят такие маленькие, знаешь, быстрые зарядки. Ты так раз телефон вот. берешь свой ты И... заряжаешь. заряжаешься. Задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению, но форма. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. <плодил> ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов. Готов. Запускаю перегрузку. Три. Два. Вина. Это не я. Что это такое? Промышленный саботаж. Тварь. Серьезно. Кому какое дело за горски больных бедняков? Или мертвый инженер. Ты лишь нити к в этой механизме. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Нет! нет! Нет! нет! Ирина, не смотри!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 Ладно. Приготовься. Спасибо. Ну что, реактор, мы тебя отомстим Редактор сейчас. Же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, нет! Блин! Молодец. <музыка> <музыка> Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. А, хреново могу Вы идти. Ты Меня... Не могу. Удержать энергию. ответь мне, ты в порядке? А, такое чувство, будто меня скинули с самолета Зато реактор отключен Ты почти вышел И а, так нужен был ее телефон И что мне теперь делать? Не глупи, так Роксон доберется до тебя раньше меня Нет а, ну стой! Хороший выход тебя <laughs> А ну раз задерживайте Значит, чтобы обезоружить врага, удерживайте Ага Взять тебя плен. Отдай их свою плюню. Изучить тебя, запросить. О, не знаю, какая разница. Сопротивляйся. Он так нас перебьет. Держите его! Вон он, вернулся! Ох, нифига! Ох, нифига! Я да, я не могу использовать, не могу использовать точно, когда красная. Ну, Сволочь. Блин. Быстрее, невидимым. Блин, лучше напрямую с ним не сражаться. Это сложно. Значит, а... Эм... А, нет, закончилось. Так. Погодите. Этот кажется безопасным сейчас. Его надо отвлечь чуть подальше. Вот. Не то... Да, блин, не то. Просто с Голограмма, чтобы вас избить. Я их посмотрю, как они сражаются. Начинаем гладиаторские бои. Голограмма против бойцов Роксена. Фойт. Хорош. Эй, двое против одного, не смейте. Этот, Эта голограмма жаждет свободы. Вы не остановите ее. Выросла, даже одного избил. Смотреть в вот он. он может пресса. Вот он. Такие? Вашу же мать! Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Как нам с таким сражаться? Ноги в руки, и ищите а и здесь можно как еще много Хороший оказывается к атаке! Ладно Так, вот это безопасно И как-то, не знаю, совсем небезопасно выглядит пиво, не Подозрение только что было Отбить огонь! Ну все. Во. О! маскировка. Как интересно повлияло на меня вот эта вот энергия, которая во мне оказалась. Сейчас будем вместе с бродягой сражаться. Нет. <coughs> так, ладно, я не буду пока сражаться. Я лучше здесь по стелсу Он пойду. Покоится, почесать хочу... почесать местность! Есть! Сейчас мы тебе почешим ее! О -о -о -о. Валим! Валим! Валим! Блин, их так много сейчас А, нет, нет, нет В сторону, в сторону, мы на линии Нет ушки хватало вот третий раз еще крикнул бы это как мне стрелять если я его не вижу так это что-то спит на рабочем месте а опа вот там еще одна легкая мишень а, нет. нет нет нет нет нет сраненный! Хорошо. Можем его грохнуть? Нет, не получилось. Странно, не всегда получается сделать это суперубийство. Скрытное. Так, этот готов. Чувак убежал один. Убили! Да как так? Нет, заново. Дырку! Нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Рокса найдет другую цель. Не могу я залечь... Сейчас голову слышишь каким-нибудь выступом? <laughs> У нас ты вроде бы в метро туннели очень низкие. Вот так вот на поезде ты не постоишь. Волнуешься. Дело не в этом.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 это мы сделали сейчас надо помочь новый уровень давайте посмотрим что нам доступно то кстати говоря костюмы пока все те же самые костюмы хочу вот такой вот вернуть ведь у них нет никаких способностей, да ничего не дано просто костюм Окей, okay, потом модификации визора мы можем с вами сделать, да, наверное? Цена детали 1, жетоны событий 10. У меня все это есть. Повышение шансов найти боеприпасы для гаджета. Давайте. Вот, как раз будет восполняться. Потом, что у нас еще есть? Какие модификации можем впихнуть сюда? Уменьшение получаемого урона в рукопашке. Разрушаясь, оружие под поле испускает силовые волны, оглушающие врагов. Э, неплохо, мне нравится. Заменить? Нет, не заменять. Ну, как-то пока так, да? Потом у нас есть гаджеты. Здесь пока не. Знаю. Это гаджет генерирует гравитационный колодец, который притягивает, но мы его не можем сделать. И навыки. У нас 4 целых. Так, это что означает? Шкала камуфляжа устанавливается на 20% быстрее. Вот это очень хорошая вещь. Атаки совершенно во время действия камуфляжа в меньшей степени расходуют шкалу. Не, не надо. Пока не надо. Увеличение радиуса поражения биоудара и числа врагов, у которых он может вызвать шок. Увеличение радиуса действия усиленного биопинка. Так, биопинок нет. Сейчас еще надо на длительность действия Биошока. Враги под действием Биошока получают на 50% больше урон от базовых атак. Позволяет сохранить втор... второе добивание. Про запас. А, мы накапливаем добивание. Враг с другими врагами столкнувшись под действием Биошока вызывает Биошок у них. Заражает их Биошоком тоже. Мне нравится. Давайте сохраним. Ой. Сохранили второе добивание. Потом пусть заражает биошоком всех. Еще одна очко осталось. И... Увеличение радиуса поражения удара. Ага. И длительность биошока пусть будет, да сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. Я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Просто предложил. Так ты нашел телефон, Финн? Да, но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. А, чего? И как ты его? Я сначала подумал, мне красы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 Только не список за и против Именно, список за и против Нет времени размышлять Согласен Удачи, позвони, если я буду нужен Где-то прямо рядом здесь капсула времени Давайте посмотрим ее напоследок И можно будет завершать видос на сегодня Те yeah. Прямо здесь. Привет, друзья. Мистер Джеймсон, видимо, узнал, что я, цитирую его продюсера, фанатка Человека-паука. Теперь он требует, чтобы я вступила с ним в дебаты. Джеймсон поднаторел в дебатах. Он мастит и журналист. Так что даже если я права, то Итак, все равно могу проиграть Тут и футбольный мяч тот, кто прав. Это тот, кто И все, всех это просто какой-то сратый а -а -а. Ну, в общем, дебаты в любом случае состоятся Я ведь должна попытаться Опять же, вдруг мы что-то узнаем На следующей неделе я выложу у себя в блоге Отредактированную версию беседы с три Джейм И полную расшифровку А пока что не забывайте покупать фильтры Если у вас болит голова от монитора и что ж, ребят, я думаю, мы на этом закончим. Продолжим в следующий раз. Огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ссылка на плейлист будет в описании. Ссылка на другие плейлисты других игр тоже будет в описании. Все мои соцсети будут в описании. Мой магазин мерча с комиксами также в описании. Заходите и наслаждайтесь всем этим. С вами Юджин и всем пять!